Мы знаем, что такое час пик В общественном транспорте Небольшая зарисовка Кондуктор и пассажира. Так, проезд оплотим Вошедшие полностью частично Так осторожно, двери не закрываются Следующая остановка Минут через пять Для тех, кто доедет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 Сейчас же освободите задний проход. Сейчас же. Девушка, а вы не скажете, который час? О, о, о, о, я замужем. Девушка, а у вас такая ручка, такая изящненькая, такая нежненькая. О, о, о, это не моя, это бабушки. И вообще, мужчина, я вас не слушаю, продолжайте. Так, мужчина, ну написано же, место кондуктора не занимать. Сейчас же слазите, сейчас же. Это где ж такое написано? Да вот, сзади вас на окне написано. Вот на окно и садитесь. Так, мужчина, вы на следующий выходите? Нет. А я не спрашиваю, я предупреждаю, вы выходите. Так, дедуля, у вас что? Справка об освобождении? чего, от физкультуры? Мы что, никак школу не закончим? Ах, вы сидели за разбойное нападение? По вам не скажешь. На кого? А -а -а -а -а! <с> На кондуктора. <с åрVI> <с åрVI> Мужчина, руку уберите. Вообще наглешь! <с> Чуть дурачку нашли? Что, больше взяться не за что, Да я вообще уже всякий пью. Я бесюся. У меня талия в напряге. За что хотят, зато лапают. Куда убрали-то? Вы еще пощекочите меня. Пощекочите, я сказала. Во. Вообще наглешь. Руку уберите. Считаю до миллиона. Раз. Так, Мужчина.